Всем привет дорогие друзья, гости моего канала, меня зовут Александр Потапов И давайте разберем маркетинг план компании Genes Global Давайте поговорим о маркетинге, какие есть виды дохода, из чего можно стартовать Потому что в интернете много информации, но до простых людей она доходит с искажением Смотрите, человек который регистрируется в компании за 36 долларов в Украине это 827 гривен, в России это 2000 рублей, в Европе это 30 евро. Вы получаете бизнес-офис, интернет-магазин и имеете два вида дохода. Первый это розница. Вы все понимаете, я не буду вам пояснять, что такое розница. Это когда вы приобрели продукт, например, за 50 долларов, продали клиенту за 80 долларов, и заработали свои 30 долларов в разницу. С розницей понятно. Второй вид дохода открыт у человека. Он называется бонус за первый заказ. Вот смотрите второй бонус за первый заказ. И он э, может быть, составлять от 25 долларов до 250. Э, как их можно заработать? У компании есть продукция, которую вы как партнер можете, как предприниматель уже можете приобрести со скидкой 40% продукцию, поштучно можете приобретать, заниматься розницей, как я говорил. А второй вид дохода это когда вы э, получаете бонус за первый заказ. У компании есть пакеты, вот я написал базовый Supreme джампа э, базовый 200 долларов, Supreme 500 долларов, Jumbo 800 долларов, амбассадор 1100 долларов. И когда вы э, приглашаете нового человека в компанию, и он приобретает для себя Пакет с продукцией выгодный, вы зарабатываете разовые комиссионные. Но давайте вот я поясню вам, порисую, как это выглядит. Маркетинг у нас, у нас э, гибридный, он линейно-бинарный. И вот смотрите: зарегистрировавшись за 36 долларов, вы занимаете место себе. И вы имеете право, как я сказал, заниматься розницей и получать бонус за первый заказ. Например, вы пригласили в бизнес Сергея, который приобрел базовый пакет, и вы тут же заработали 25 долларов. Второго человека вы пригласили, допустим, это Наталья, и она приобрела э, пакет Supreme с продукцией. Чем больше пакет, тем больше, чем дороже цена, тем больше в него, в, него, в него входит продукции. Наталья приобрела пакет Supreme, и вы тут же заработали 100 американских долларов. Следующего человека можно размещать людей влево, вправо. На данном этапе это не играет никакой роли, так как вы пока находитесь в первом ранге. Вы пригласили третьего человека, и он купил пакет Джамбо. пусть будет это Игорь, да, за 800 долларов. Вы тут же, компания вам выплатила 200 американских долларов. И вы пригласили четвертого человека, который купил амбассадор, допустим, это Николай Пускай будет. Он купил амбассадор, большой пакет с продукцией, которая входит вся линейка продукции. Вам компания выплатила тут же 250 американских долларов. И Итого, вы, этот вид дохода не и вы можете зарабатывать, э, приглашать неограниченное количество людей, получать этот вид дохода без всяких обязательных закупок. И того вы смотрите, пригласив 4 человека, вы можете заработать 450, 550, 575 долларов. Я думаю, что за месяц можно пригласить 4 человека, можно за неделю пригласить 575 долларов – хороший вид дохода. А сейчас я перейду к другим э, четырем видам дохода и расскажу, что нужно сделать, чтобы получать и остальные четыре вида дохода. Третий вид дохода – это командные комиссионные бонусы э, за циклы. Я вам показал два вида дохода, которые предприниматель может зарабатывать. Но чтобы зарабатывать остальные виды дохода, о которых сейчас пойдет речь, нужно перейти от предпринимателя к дистрибьютору. Карьерную лестницу мы разберем немного позже, после видов дохода я вам все поясню. Итак, ваша первая задача, чтобы перейти от... Предпринимателю к дистрибьютору нужно приобрести любой из регистрационных пакетов, либо продукцию на 100 CV, 100 баллов. Вы тогда переходите в ранг дистрибьютора, и вы начинаете собирать баллы от нижестоящих людей, которые будут приобретать продукцию. Чтобы получать командные комиссионные, вы должны быть дистрибьютором и вы должны быть в статусе специалист. Специалист, специалист это человек, который пригласил в бизнес двух, двух человек, которые сделали товарооборот на 100 CV, то есть купили продукцию на 100 CV и больше. И... Компания говорит, когда вы достигаете ранга дистрибьютор, становитесь специалистом. Дистрибьютор – это вы. На 100 себе покупаете продукцию и приглашаете двух своих партнеров. Вы становитесь специалистом, вам открывается третий вид дохода – командная комиссионная. То есть, когда вы уже помогаете своим партнерам развивать свои команды и строить бизнес – вам начинаются накапливаться баллы, то есть CV. Вы строите структуру, помогаете своим людям, они подписывают своих людей, вам поднимается товарооборот. Как только в вашей команде накапливается с левой стороны 300 CV, а с правой стороны 600 CV, Люди здесь внизу покупают продукцию, и баллы поднимаются вам вверх, с левой и с правой стороны. Как только накапливаются баллы 300 на 600, вам тут же начисляется 35 долларов. Это называется цикл. Либо с левой стороны 600 CV, а с правой 300 CV, либо слева. Баллы обнуляются, программа считывает и начисляется 35 долларов. 35 долларов. Вот этот вид дохода уже называется пассивным. Итак, переходим к четвертому виду дохода. Он называется лидерский бонус. Это когда вы помогаете своей команде продавать продукцию и строить свою команду. Лидерский бонус, он еще по-другому называется у нас матчинг бонус. И он начинает выплачиваться, когда вы достигаете статуса нефрит. В карьере мы перейдем позже. Итак, когда... Вы достигаете статуса нефрит, и с первой линии вам компания выплачивает от 20% до 30%. Это все зависит от пятого вида дохода. Но давайте будем э, считать по максимуму 30%. Вот давайте на примере вот наш э, бинар. Мы здесь зарегистрировались. Вот здесь спонсор у нас. Спонсор. Вот это ты. И ты пригласил в бизнес. Э, Сергея и Ольгу. Для примера, вот Сергей научился зарабатывать по циклам э, 1000 долларов в месяц. Вот Сергей 1000 долларов по циклам заработал в месяц. Тебе компания за то, что ты э, пригласил человека в бизнес, выплатит 20%, это 200 долларов. Ольга научилась зарабатывать в месяц по циклам, по третьему виду дохода. Научилась зарабатывать 2000 долларов. Вам компания выплачивает 20%, я считаю, по минимуму, да, 20%. Это составит 400 долларов. И сколько бы вы лично людей не пригласили, пригласили Николая, например, Николай очень успешный человек, который привел большую вам организацию в бизнес, и он научился э, по третьему виду доходу зарабатывать 10 тысяч долларов. Вам компания выплатит 20%, это 2000 долларов. И вы можете неограниченно приглашать людей в этот бизнес, помогать им строить свой бизнес в рамках вашего бизнеса. Пригласили Наталью, Наталья научилась зарабатывать 5000 долларов, 20% тысячи долларов вам выплатит компания. Это уже пассивный доход. И чем хорош наш маркетинг, что мы, помогая своим партнерам зарабатывать деньги, зарабатываем сами. Это первая линия. И естественно же, если ваши люди будут строить успешно бизнес, например, Николай, и он пригласил своих людей, например, Александра и Марину. Александр научился зарабатывать 1000 долларов в месяц. Это ваша вторая линия. Вам компания выплатит 150 долларов за месяц. Марина научилась зарабатывать, для примера, 2000 долларов. Вам компания 300 долларов выплатит, потому что это ваша вторая линия. То есть черная это ваша первая линия. А зеленая это ваша вторая линия, это э, люди пригласили уже своих людей. Третья линия. Третья линия это вот зеленые пригласили своих людей. Александр пригласил, пригласил давайте Анатолий, это ваша третья линия. И Анатолий научился зарабатывать тысячу долларов, он строит свой бизнес здесь. Подписывать людей, и вам, он 1000 долларов заработал, вам компания 100 долларов выплатила 10% с третьей линии. Точно так Марина пригласила э, Екатерину в свой бизнес, Катя научилась зарабатывать 1000 долларов, вам компания 100 долларов будет выплачивать. Это третья линия, вот, красная. ну Давайте э, четвертую линию еще покажу. Вот. Александр начал подписывать своих людей. И пусть это будет Валерий. Он строит бизнес в рамках свой бизнес в рамках вашего бизнеса. И он научился зарабатывать тысячи долларов 5%. Сколько это будет? 50 долларов, да? Здесь пришла в бизнес. Екатерина пригласила партнера. Наталью, и Наталья научилась зарабатывать 10 тысяч долларов 5 процентов посчитайте это 500 долларов по этому виду дохода нет ограничений, чем больше у вас людей в команде будут зарабатывать денег, тем больше вы будете получать процент и сейчас давайте я вам покажу пятый вид дохода сразу здесь пятый вид дохода, будет видно давайте пятый вид дохода так пятый вид дохода у нас называется стимул для удержания дистрибьюторов. Ну, для примера, вот он отличается: с первой линии можно получать, с первой линии можно получать 20 процентов. С первой линии можно получать 25 процентов, и с первой линии можно получать 30 процентов. Как, что нужно за то, что вы, если вы, например, удерживаете у себя, у вас есть 5 розничных покупателей, вы получаете 25%. Если у вас есть 10 розничных покупателей, вы получаете 30%. Если у вас 4, значит вы получаете 20%. Это пятый вид дохода. Итак, шестой вид дохода – это бонусный фонд для бриллиантов, который составляет 3% от продаж компании. Ну, для примера, от всего мирового товарооборота. Вот представьте, компания работает по всему миру, более 140 стран мира, и везде весь товарооборот – в Америке, в Азии, в Африке, в Европе он считается. И тот, кто достигает статуса бриллиант, участвует в распределении этих трех процентов заветных трех вот процентов давайте для примера кто-то скажет что это за сумма вот компания в прошлом году э, сделала полтора э, миллиарда продаж 3 процента компания выделяет э, среди Фонд бриллиантов. Давайте посчитаем: 3 процента 1,5 миллиарда это 1 процент 15 миллионов долларов, то есть 45. Миллионов долларов компания выделяет фонд бонусный фонд бриллиантов. И вот смотрите, давайте: вот бонусный фонд. И вот. У компании есть какое-то количество бриллиантов. Сейчас я вам скажу около 300 бриллиантов. И вот эти 45 миллионов распределяются по акциям. Кто сделал больше всего объем продаж. Допустим, у этого человека 5 акций, у этого 6 акций, у этого 7 акций, у кого-то 10 акций, у кого-то 1 акция у кого-то 8 акций, у кого-то 15 акций. И вот эти 3% распределяются пропорционально по акциям и выплачиваются ежеквартально. Представьте себе, вы посчитаете, только получая по этому виду дохода, а приблизительно это одна... Ну, я не буду говорить, сколько акция стоит, вы сами посчитайте. 45% Миллионов долларов это очень хорошие деньги. Задача только стать бриллиантом и получать очень хороший дополнительный шестой вид дохода. И э, давайте напишу сразу здесь седьмой вид дохода. Это путешествие. Путешествие. Э, седьмой вид дохода. Два раза в год компания... Награждает лучших дистрибьюторов и отправляет в путешествие в круизы по Европу, в Доминиканскую республику, в Мексику. Очень в Дубай много мест. Два раза в год компания отправляет наших лучших дистрибьюторов. За ту же самую проделанную работу компания еще делает вознаграждение. Я бы сказал, что еще есть восьмой вид дохода. Это наши промоушены. Промоушены промоушены, денежные промоушены. Очень часто компания за э, мотивирует наших дистрибьюторов за то, что человек достигает определенного ранга в определенный срок, компания еще делает очень хорошее финансовое вознаграждение, то есть денежные промоушены. Все, вот такой маркетинг-план. И переходим к карьерной лестнице. Как же достичь этих статусов, о которых мы только что говорили. Итак, давайте поговорим о карьере. Все деньги лежат в карьерной лестнице. Чем выше ты по карьере, тем больше у тебя чек и доход. Итак, предприниматель это человек, который заключил контракт с компанией за 36 долларов. И он имеет два вида дохода. Розница и за привлечение новых партнеров за первый заказ. Дистрибьютор – это тот человек, который зарегистрировался за 36 долларов и приобрел один из регистрационных пакетов либо продукции в своем магазине на 100 CV, 100 баллов. Специалист – это тот человек, который сам приобрел продукцию на 100 CV и подписал два человека, которые тоже приобрели, приобрели на 100 CV продукцию. Это человек-специалист – и у него открывается вид дохода. Третий – это командные э, комиссионные циклы. То есть, вот здесь от, открываются у него циклы. Э, нефрит – это человек, который э, имеет в структуре 4 специалиста, либо 8 э, человек с пакетами. Кто такой э, нефрит? Вот давайте... Разберем вот Нефрит, вот вы и вы подписали два человека, четыре человека и эти четыре человека стали специалистами. Каждый подписал по 2 Вы получается это Нефрит. Когда вы достигли этого статуса Нефрит, вам открывается Лидерский бонус с первой линии 20%. Когда вы достигли статуса, смотрите, нефрит, у вас должно быть вот эти специалисты размещаться 1 на 3, 2 на 2, 3 на 1. То есть, один специалист слева, 3 справа. Минимум один человек в одной стороне. Это нефрит. Жемчуг. Жемчуг это когда у вас 8 специалистов. Нефрит вот 4 специалиста. специалиста. Либо 8 человек с пакетами. Ну, я Про пакеты лучше делать все на специалистах. Жемчуг это 8 специалистов. Это та же самая фигура, только в 2 раза больше. 8 специалистов, которые будут размещаться 3 на 5. Так, 3 на 5, 4 на 4, 5 на 3. Вот это жемчуг. То есть 8 специалистов в вашей команде должно быть. И вам тогда открывается лидерский бонус с первой линии 20%, со второй линии 15%. Сапфир. Сапфир это когда у вас уже в команде 12 специалистов, который размещается 3 на 9, 4 на 8, 5 на 7, 6 на 6, либо наоборот 7 на 5, ну и так далее, 8 на 4, 9 на 3. То есть минимум 3 специалиста вот должно быть в вашей команде. И тогда вам открывается у Сапфира еще третий вид дохода. С первой линии он получает 20%, со второй линии 15%, и с третьей линии 10 процентов э, элитный сапфир это человек э, он является сапфиром у него должно быть в команде 12 специалистов 12 специалистов и 100 циклов 100 циклов э, которые мы говорили вот 300 на 600 это 35 долларов выплачивается 35 долларов 100 раз по 35 долларов это по одному только вид дохода половиной тысячи долларов, элитный сапфир. Рубин. Рубин это человек, который э, сам сапфир, смотрим, сапфир это 12 специалистов, он должен быть сапфиром и у него должен быть два сапфира, один слева и один справа сапфир. Вот точно такой человек, как и вы, Сапфир. И у человека должно быть 200 циклов. 200 циклов, вот таких по 35 долларов, только по одному виду дохода этот человек зарабатывает 7000 долларов. Рубин. Это хороший уже пассивный доход. Изумруд это когда в команде 4 сапфира, 4 сапфира, вы сапфир, и 4 сапфира, которые размещены 1 на 3, 2 на 2, и у вас должно быть 500 циклов. 500 циклов по вот таких по 35 долларов. Вы можете посчитать. Я же считать не хочу, вы сами посчитайте. И следующий ранг, вот самый интересный, бриллиант. Бриллиант это человек, который должен иметь в команде 6 сапфиров. 6 сапфиров. Э, По-моему, по памяти 1 на 5, 2 на 4, 3 на 3. Ну, 3 на 3, 2, 4 не ошибетесь. И у человека должно быть 1000 циклов по 35 долларов. Поэтому по одному только виду дохода этот человек зарабатывает 35 тысяч долларов. Только по одному этому виду дохода. И Здесь у Рубина у нас открывается здесь первая линия, вторая линия, третья и четвертая линии 5%. Вот здесь с первой линии 20%. От 20 до 30% здесь первая первой линии, в зависимости от количества розничных покупателей в вашей команде. Вторая линия 15%, третья 10% и четвертая 5%. У Изумруда открывается... Первая, вторая, третья, четвертая и пятая линия. Пятая линия 5%, четвертая линия 5%, третья линия так, тут 20%, 15%, третья линия 10%. У бриллианта открывается шестая линия еще. Смотрите, у бриллианта первая линия. Давайте от 20 до 30 процентов. Это у каждого человека. Что у нефрита, от 20 до 30 процентов? Что это? Вторая линия у нас 15 процентов. Третья линия 10 процентов. Четвертая линия 5 процентов. Пятая линия 5 процентов. И шестая линия тоже 5 процентов. И открывается еще э, у бриллианта фонд бриллиантов фонд бриллиантов 3%. то есть наша задача шагать по карьерной лестнице все деньги лежат заложены в карьере если вы сегодня предприниматель вам нужно пройти раз два три четыре 5, шесть семь восемь девять десять на десятую ступеньку и вы долларовые миллионер и теперь вопрос стоит как же стартовать с чего выгоднее стартовать и как начинать работать. Я дам вам несколько рекомендаций, вы примете для себя то, которая вам подходит, и можно начинать бизнес и здесь зарабатывать деньги. Итак, первый вариант. Смотрите, вы все помните, что есть регистрационные пакеты. Если вы приобретете регистрационный пакет базовый и пригласите, например, Четыре человека в бизнес, которые купят, точно как и вы, базовые пакеты. Вы заработаете за каждого человека по 25 долларов. Четыре раза по 25 долларов. Вы заработаете 100 долларов. Можно начинать с минимального пакета и, допустим, за месяц сделать эту работу и заработать эти деньги. Второй вариант, второй вариант, не пишет у меня карандаш, второй вариант, можно зайти с пакета Supreme, э, который стоит, допустим, вот этот 200 долларов пакет, э, зайти с пакета Supreme, который стоит 500 долларов, и за месяц сделать ту же самую работу, подписать 4 человека в бизнес, Которые, как и вы, зайдут и купят пакет Supreme. Вот Supreme пакет. Supreme пакет. Это базовый пакет. Базовый. Базовый. И вы заработаете здесь 4 раза по 100 долларов. 400 долларов за месяц. Хороший вариант. Отличный вариант. И давайте напишу третий вариант. вот Или давайте четыре варианта вам нарисую, чтобы уже было по-честному. Четвертый вариант. Можно э, зарегистрироваться и купить для себя, приобрести пакет за 800 долларов Джамбо. Джамбо. Вы зарегистрировались и за месяц подписали Четыре человека, которые тоже приобрели, как и вы, пакет Jumbo. Вы заработаете четыре раза по 200 долларов. Это и есть 800 долларов. Круто, но, конечно, уже покруче. И четвертый вариант. Можно приобрести пакет за 1100 долларов. Пакет называется Амбассадор. Амбассадор. Вы зашли на этот пакет и ваши друзья-знакомые спросили, как в этом бизнес, в бизнесе можно преуспеть. И причем быстро. И они купили 4 пакета Ambassador. Вы заработали 4 раза по 250 долларов. Вы заработали 1000 долларов за месяц. Теперь давайте посмотрим. В принципе, миллион долларов можно заработать, работая по любой схеме. Единственное, возникнет вопрос скорости. Когда я выйду на свой заветный миллион? Можно на базовых пакетах работать, на мелких. Понемногу, по чуть-чуть, не спеша. 100 долларов в месяц это тоже деньги. Одного человека в неделю подписали, за месяц вы заработали 100 долларов. Дополнительный доход хороший, кого-то устраивают эти деньги. Кто-то... Пойдет на супримах пакетах работать и заработает 400 долларов, 400 долларов в месяц. Тоже хорошие деньги уже в 4 раза больше. Работа, заметьте, та же самая, а денег в 4 раза больше. Человеку дать информацию, чтобы человек ознакомился, выбрал для себя продукт, работа та же самая. Пакет Jumbo, вы зарабатываете, подписываете 4 человека, они покупают большой пакет с продукцией. Джамбо, вы заработаете 4 раза по 200, это 800 долларов. И самый крутой, самый правильный старт это, конечно же, с пакета Ambassador. Приобретайте пакет Ambassador, подписывайте 4 человека за месяц, то есть одного в неделю. Зарабатывайте 4 раза по 250 долларов, 1000 долларов. Я сделал именно так, я стартовал с пакета Ambassador, ни о чем не жалею. Есть несколько выгод, почему... Именно пакет Ambassador. Во-первых, это большой пакет Ambassador. В нем много продукции. Вся линейка, то, что есть у нас в компании, все продукты есть. Меня интересовал весь продукт. А действительно ли он такой классный? А действительно ли он так работает? И моя задача была получить результат. Я приобрел пакет Ambassador. Мои партнеры начали делать то же самое. И я в первый месяц заработал вот эту тысячу долларов. Вы выбираете пакет тот, который вам, у вас есть возможность, тот пакет, который на вас смотрит. Маркетинг-план вы посмотрели, разобрали. Что непонятно, вы обратитесь к человеку, который вас пригласил в этот бизнес, который вам дал это видео. Посоветуйтесь, обсудите. И я вам желаю делать правильный выбор, потому что пакет покупается один раз в жизни, больше его потом покупать не нужно будет. Поэтому принимайте правильное решение, стартуйте и успехов в бизнес и реализации всех ваших целей в этом бизнесе. Всем пока-пока.